Привет, это Федор Горожанка. Осенью у нас в Петербурге пройдут выборы местной власти. Сегодня в муниципальных советах 90% депутатов – это жулики из Единой России. И это при том, что в нашем демократичном городе партию Путина и Медведева поддерживают меньше, чем в любом другом регионе России. Почему же почти все муниципалитеты Петербурга находятся в руках единороссов? Причин много. И одна из главных – это ударная, в прямом смысле слова, работа местных избирательных комиссий. Муниципальные избиркомы есть в каждом из 111 округов города. Во многих муниципалитетах на местные избиркомы регулярно месяц за месяцем и год за годом тратят наши с вами деньги. То есть не только во время проведения выборов, а постоянно. Чем занимаются в избиркомах пять лет между выборами? За какую напряженную работу получают свои совсем не маленькие зарплаты председатели муниципальных избирательных комиссий? Чтобы ответить на эти вопросы, мы выбрали три случайных муниципалитета и решили наведаться в их избиркомы, или, как их еще сокращенно называют, ИКМО. И результаты этой инспекции оказались неожиданными даже для нас самих. Сейчас мы попробуем найти избирательную комиссию округа Измайловская. Ее возглавляет Гарбузов Александр Васильевич. Здравствуйте, я в администрацию. Здравствуйте. Мы ищем избирательную комиссию муниципального образования. Хотели бы поговорить с председателем? Слушайте, я специалист, я не знаю, какие такие... Комиссия находится. У вас избирательная комиссия финансируется из бюджета муниципального образования. Соответственно, председатель комиссии получает заработную плату. И хотелось бы, чтобы он присутствовал на рабочем месте, чтобы с ним можно было пообщаться. Я Какая у вас служащий? Вы должны знать, наверное. Вы же получаете зарплату вместе с председателем избирательной комиссии. вместе с ними и не в одной кассе. Бюджет муниципального образования выплачивается из Ничего вы делаете, серьезно. Давайте мы Ну подождите, ну слушайте. мы вместе. Объясните, пожалуйста, на каком основании. Объясните, на каком основании вы меня толкаете. Вот данный гражданин меня снимает. Не знаю, что получится, потому что контактов избирательной комиссии нигде нету. Сайт муниципалитета уже две недели как не работает. Ну, будем надеяться, что здесь нам что-то подскажут. Спасибо. Ну, все, подождем вы... вы меня не снимаете худой человек мы хотим камеру. пообщаться с председателем избирательной комиссии муниципалитета может быть вы пригласите кого-то к нам на прием посмотрите я сейчас пришел в избирательную комиссию муниципального образования естественно избирательной комиссии здесь никто не знает не слышал сейчас я звоню главе округа олегу смокотину сожалению он тоже не отвечает на телефон нет, нет, нет, вы нас это, проводить. Okay. ну вы сейчас нас выдвинете. мне нужно. Где находится избирательная комиссия? Okay. Муниципалы. я не знаю, что происходит. Почему так трудно подать заявление в избирательную комиссию? В Екатеринговском у нас тоже не получилось, и мы едем дальше в округ Смольнская, попробуем там. Сейчас мы попробуем познакомиться с председателем комиссии и поговорить. Девушка, ну можете ответить на вопрос. Просто мы знаем, что у вас председатель избирательной комиссии получает зарплату, значит, он должен находиться на рабочем месте. И, соответственно, мы хотели бы с ним познакомиться. А где можно его найти? Знает где он. Я работаю в администрации муниципального образования Смольнская. Вопросов очень много задаете, молодой человек. Один вопрос, где избирательная комиссия? Вы пришли знакомиться, знакомьтесь. Нет, я пришел за комиссию, но вы же мне не ответили. Ты мне вы только что увидели, как работают три случайно выбранных ЭКМО. Если бы мы пришли в любые другие, то там была бы точно такая же история. Работают они еще раз за наши с вами деньги. Можно ли этим невидимым бойцам доверить организацию выборов? Этот вопрос мы адресуем и к городской избирательной комиссии и к руководству ЦИКО во главе Селы Панфиловой. Мы требуем честных выборов. Присоединяйтесь к нам, регистрируйтесь на сайте умного голосования в Петербурге, и вместе мы обязательно победим.